Всем привет, дорогие друзья! У меня сегодня необычное видео, распаковка моей первой награды от YouTube, чему я безмерно, просто бесконечно рада и благодарна. Благодарна всем подписчикам, всем тем, кто смотрит, комментирует, всем и отдельно каждому за то ваше участие в развитии моего канала, потому что наше с вами взаимодействие, Принесло такой вот результат. Я очень благодарна вообще площадке YouTube за такие возможности, безграничные, по всем направлениям, в любой сфере. Я желаю каждому воспользоваться данной возможностью и добиться нереальных высот. Поэтому отдельно команде YouTube я говорю большое человеческое спасибо за эту возможность. Ну что ж, ссылочка, кстати, у вас сейчас в подсказках появится на то, как вообще я из Гомеля, Беларусь, да, получала эту кнопку. Как, как, какие там были проблемы, не проблемы, а вопросы, возникающие ну там с таможней. И все, потому что я с этим сталкиваюсь в первый, первый раз. За границей я была, это только на Украине. То есть нигде на моря, океаны я особо не каталась, не выезжала. Поэтому для меня то, что награда пришла из-за океана, море-океану <смех> из самых штатов это конечно вообще это очень круто Итак, вот такая коробочка она довольно тяжелая здесь вот были прикреплены документы все с печатями все как положено ой дополнительно вообще класс. здесь ну я английский не знаю хотя я учила его везде, так что переводить особо не буду, но видно, что здесь а, кнопочка. Моя тоже нарисована, самая первая награда, серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков. YouTube, здорово, поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков, это серьезный результат, ведь чтобы привлечь на канал такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой памятный подарок — серебряную кнопку. Это очень круто. Теперь ваша задача — удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Уверен, вы не остановитесь на достигнутом. Следующий знаковый рубеж — миллион подписчиков гораздо ближе, чем кажется. Желаем творческих успехов. Да, конечно. С уважением. Сьюзен Ваджитский, генеральный директор YouTube. Вы представляете? Хоть это и распечатано. Но здесь подпись самого генерального директора. Это, это вообще круто. В рамочку поставлю. Класс. Та-дам! Тут такая мягкая. Боже мой, вообще. Класс. Я не верю. Я не верю, я не верю, я не верю. Я всегда насмотрела на распаковке и она не верится, вообще не верится. Класс. Здесь подписано. Нет, я хочу достать. Сейчас залапаю, наверное. Здесь такая зеркальная поверхность. Довольно тяжелая. Наталья Деревянка. 100 тысяч подписчиков YouTube. Класс! Шикарно! Это так радует. Вообще здорово. Такая бархатная. Пока. Приятная поверхность и такие отверстия на ну, стену обязательно муж приедет обязательно повесим что все было на виду шикарно отражается у меня здесь мои фонарики, фонарики подсветка здорово и что-то здесь еще есть Поздравляем с новым достижением. Мы рады вручить эту награду в знак признания ваших успехов и хотим, чтобы этот момент стал для вас особенным. Так и есть. Вашу награду проверил и со всей осторожностью упаковал Рик. Спасибо, Рик. Круто. Если награда была повреждена при перевозке, или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Никаких вопросов. Все правильно напечатали. Все красиво, шикарно сделали. И, а это специальная, наверное, салфеточка. Здорово, потому что попробуй тут отмыть, Все залапаешь. Обалдеть! Я найду, куда повесить, так чтобы она меня радовала каждое утро, когда я захожу на кухню. Друзья, я вам желаю достигать своих целей, какими бы они безумными не были. Это все возможно с верой в себя, с верой в то, что ты делаешь. А главное, что вам предоставляется такая возможность. И пока вы сидите и думаете, другие уже зарабатывают и работают над этим. Поэтому я вам желаю достигнуть своих целей высот, а достигая их, ставить новые цели. Масло масляное. Ну, я думаю, вы поняли. Так что всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока. Кнопочка youtube твое. Ютуб. Ютуб, да. Огромное спасибо.